To more. A dream, baby. A dream. So... Аптечку, брось на пол! <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> Ты че учел? Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас будет продолжение прохождения амнезии. В прошлой серии мы остановились в какой-то крепости или замке непонятном, непонятной. Сделали первую. Типа задачку. Поднялись по лебедочки Так, ну и нам как-то надо попасть к радио, насколько я помню. Так, давай, чел ты, это. Без хуйни. Ёб твою мать. А что он у меня украл? Масло. Куда, блять, пойти-то? Выглядит непрочным. Так, давай-ка мы с тобой, подруга. Все свечки-то зажжём. Твою мать, это кто? О, масло. А как заправлять, я что-то уже забыл? А, во Заправили, да? Ключ от арсенала. Если доски не выдержат. А как сделать, чтобы... Чтобы они не выдержали. Блять. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Соберись, соберись. Все нормально. Ну подумай, что то ходил. Ну и что теперь? Блять, я вообще передвигаться не хочу. Как там лампу достать? Свети мне, пожалуйста. Блять, обо что я застрял? О, что это? Может я этой коробкой сломаю? Почему не ломается? Возможно, не хватает, да? А что, я еще могу подобрать? Ты что, горшок? Вряд ли мне поможет. Давай-ка подожжем еще. Такие штучки, да? А, тут нету, да? Оп, твою мать Опа Так небольшая пауза И так продолжаем Так здесь есть колесико Да Да ладно я понял что тебе тяжело что ты начинаешь то ага, Замечательно у меня кончились Кончилось топливо, да? Главное не упасть, пожалуйста Ёб твою мать, что? Что за похабщина? Так, ребятки, привет Это что такое? Херня непонятная. О, масло. Масло я люблю. Возможно, я здесь где-то должен... Блять. Что это было? Сука. Это что такое, бурдюк Ой, бля Как некоторые люди проходят И им вообще покер Что мне нужно найти, Колесика, да? А как его найти? Если его нет так давай-ка заправим маслечко. Вон еще дверь, да, есть. Блять, как-то это все ненадежно так выглядит. Пожалуйста, ну не надо так делать. Гуль. Замечательно, блядь, здесь гуль ходит Давай-ка дверь закроем, ну его нахер, чтобы Ничего не случилось О, вот так еще лучше будет все, сейчас я чувствую себя в полнейшей безопасности. Это что за записка? Короче, это херня. Вот эти записки непонятные. Эти бурдюки бесполезные. Так. Лайка. О, масло. Все, да? Больше ничего нету. Или я что-то пропустил. Да походу нет ничего. Сука, что это было? Вон, погнали. Света мне вообще ничего не страшно Давить Это Что за записка Не наша забота Стюардесса в самолете Очень страшно, блять, су... сука, там что-то бежало, к эта херня, блять. Ёпта, ребят, вы как тут? Тихо Сука, расслабься Где сраное колесо найти? О, может от этого открутить? Что это за нахуй со мной происходит? Алло, как мне выбраться-то? зашел ладно сейчас перезапущу так все ребят продолжаем я наконец-то выбрался нашел пушку А что такое а, это чистилка ой нашел колесо кстати говоря А мне 4 колеса, что ли, надо найти-то? У сыр. Может, как-то я могу. Нихера я не могу, да? Четвертое колесо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что это за шух-шух, блядь? Происходит сейчас. Блядь, вы не представляете, как мне сейчас стрёмно. Вы бы знали, как я не, не хочу туда выходить, блядь. Сука. <связывая> <связывая> <связывая> Блять! Сука, иди нахуй! Блять! Нет, нет, нет, нет! Нахуй на дверь закрыла! Она колесо мое спиздила или нет? Ну не будет же она меня второй раз пугать, правильно? Или я не прав? Где колесо, сука? Где колесо, нахуй? Почему музыка поменялась? Почему поменялась, ебаная музыка? Почему она поменялась? Сколько мне колес-то надо? А, одно. Сука, она катится, но ну я так не хочу, чтобы накатилась. Ладно, поехали. Я же не сокло, блять, какой-то. Тихо. Вниз, нахуй, вниз. Блядь, это серьезно, у меня нет света. Дайте свет, сука, дайте свет. Блять, ёбаный врот, испугал. Ёб ты научила, дайте свет. Все, похуй, погнали на мужика, блять. Я сейчас yes. обосрусь нахуй. Yes. Well, no, not really, not fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? We have found help. People, the village. But, uh, yes, Jean. She, It's not well. The fort. Yes, the fort. Go through the mountain pass uh, and it is making out the up there. The mountain pass. Yes, yes, I see the village here on the map. То есть надо в поселение, да? Я никуда не хочу идти, блять, я не хочу идти. Не хочу я идти. что я должен идти? Кто меня заставляет это делать? Дайте спички, дайте хоть что-то, вам жалко? Ч эта хуйня бегает? Конченая. А куда мне идти-то? Обратно наверх? Что-то вообще не врубаюсь. Закрыто. Сюда мне надо. Откуда я пришел? Отсюда? Это что у нас? Нихера, да. А здесь? Сука, в такую темноту входить, конечно. Что-то напугалось. Пойдем сюда, короче. Правильно же. Там мы уже были. Это что? Ясно. Фу, а я в этот момент типа с ними хожу или как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 Видимо Джонатан, да? Походу, да. Для Джонатану. Jonathanу...